Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы с вами посмотрим, что нас ожидает в октябре месяце. Здесь где-то в начале я выставлю подсказку на прошедший месяц, на сентябрь, чтобы вы могли посмотреть, отследить и, возможно, написать обратную связь о том, как отыгралась, либо не отыгрался расклад. Для меня это важно. Вот все расклады, которые связаны с прогностикой, для меня обратная связь важна. Для того, чтобы я понимала, как, как это работает. Почему? Потому что на самом деле э, наше будущее, оно настолько пластично. Безусловно, есть определенные, э, определенные ветви нашего будущего, которые определены. Вот, но э, выбор все равно между этими ветками присутствует. То есть э, мы вроде бы выбираем в рамках, но э, выбор есть. Вот. И... Э, это, знаете, как мне напоминает, я просто всегда задумывалась, то есть, стоит выбор или нет. Это напоминает, как это сказать, электронные игры, да, где есть, например, дорога, и там едет, по которой едет машина. И вот до тех пор, пока машина едет вперед, да, все, что окружает, там, здание, пространство, оно предопределено. Вот. И при этом присутствуют дополнительные ветки того, что а если вдруг машина свернет направо, что это будет? Либо если она свернет налево, что это будет? Либо если она развернется на 180 градусов. То есть заложено уже в программе варианты дальнейшего продвижение этой машины. Но они все равно, эти варианты, ограничены. да, Их не может быть бесконечных. То есть, по сути, получается так, что в этой компьютерной, компьютерной игре машина она как будто бы едет. да, И вот э, как рисуются игры? В момент того, когда совершается какое-то действие, если она поедет, например, направо, только тогда начинает появляться вид, соответствующий правой стороне. До тех пор, пока машина не свернула направо, этого вида нету. Вот примерно такая же система у нас разворачивается и в нашей жизни. То есть чисто теоретически есть это все, но на практике этого нет, оно проявлено становится только тогда, когда мы совершаем тот или иной шаг. То есть, пока мы шаг не совершили, в реальности, в физическом плане проявленности не будет. Так, э, смотреть будем сегодня на одной колоде. Э, голубенький камешек. Будем смотреть на колоде Уэйта. Последнее время я ее очень люблю. Не, вообще-то я ее всегда люблю, но э, я ей пользуюсь. Угу. Ну, здорово, мне нравится Октябрь, потому что, в принципе, Великих Арканов не э, выпадает. Показатель того, что... Вы управляете, управляете своим, своим месяцем, так, раз, два, три, четыре, четыре великих аркана выпало, да, то есть, в принципе, вы, вам этот месяц подвластен, сразу скажу, что Э, сценарии над которыми вы должны будете работать они связаны с э, императором то есть это все что связано с проживанием э, жизни в моменте здесь и сейчас это умение э, свою нынешнюю позицию отстоять э, как-то устаканить стабилизировать либо это еще один вариант может быть э, сценариев связанные с проработкой э, мужчины либо это ваш внутренний мужчина либо это мужчина в вашей жизни если вы являетесь мужчиной то сценарий именно понимание себя да вот проработки самого себя то есть все что будет крутиться вокруг вас но если в общих чертах не затрагивая фигуры то я могу сказать что сценарий будут связывания с связаны с моментом с настоящим моментом да вот как то ощутить себя как, знаете, такое ощущение, как дерево, которое прорастает корнями, и вот она вот этими корнями держит, удерживает почву. Вот здесь что-то такое, вот вам нужно будет в октябре месяце ощутить себя в моменте сейчас стабильными, уверенными. Прямо вот здесь вот присутствует какая-то такая мощь энергетическая именно в настоящем моменте, когда мы не вспоминаем прошлое, не думаем о будущем, а мы живем только сейчас. Мы его преувеличиваем, мы его э, э, устаканиваем как-то. вот Работаем с моментом э, сейчас, вот в настоящий момент. Э -э, это вот ваши сценарии, которые вы будете прорабатывать. То, что связано, конечно же, еще с границами, Здесь также может быть границы, ограничения с какими-то заведениями, да, тоже речь может идти не совсем больницы, но вот какие-то места, где есть заведения, где есть ограничения, они тоже могут сплыть. Не знаю, о чем это. Общая энергетика вашего месяца – это шестерка мечей, это новый путь, это движение к будущему, это движение вперед. Возможно, идут здесь новые какие-то обучения через переписку. Да? То есть это вот может быть как-то онлайн, возможно, наставничество с... Либо вы над кем-то, либо над вами, вот. но именно через сообщение, через переписку. Общая энергия пути, пути дальнейшего, дальнейшего пути. Что касается финансов, меня здесь радует, после долгого времени, наверное, у нас выпадает туз-педакли, говорящие как раз-таки о каких-то возможностях, шансах. Я не вижу, чтобы здесь были большие деньги, но в Доме финансов появляются шанс, появляется возможность на то, чтобы изменить свое финансовое положение. Все будет зависеть от вас, схватитесь ли вы за эти возможности. Будут здесь какие-то предложения, денежки они будут, скорее всего, какие-то подарки, но здесь нету больших крупных денег, крупных вложений, вот, скорее всего, начинание. Возможно, вы начнете работать над своей финансовой стабильностью, да, то есть на своей, на своей финансовой сфере. Деньги здесь будут тратиться больше на удовольствие, да, при этом вы будете думать о том, как можно увеличить свой доход, возможно, вам будет необходимо что-то изучить, да, вы будете что-то изучать. Переживание будет в доме, да, насколько вы, и волнение, насколько вы сможете оправдать потребности, связанные с, с домом, вкладом в дом на удовольствие на себя как такового я не вижу, чтобы у вас вы тратили деньги, да? вот именно на себя. Скорее всего, деньги будут тратиться на какие-то идеи, перемены, связанные с профессиональной сферой, вот. И вообще сам процесс именно зарабатывания, он будет приносить вам какое-то вот удовольствие, наслаждение. Да, возможно, деньги будут еще и от партнеров, если у вас таковые есть, да, какие-то ваши совместные победы. Это касательно финансов. Если мы говорим вообще про э, ваше внутреннее настроение, про коммуникацию, про общение, то вы будете на подъеме. «Тройка кубков» говорит как раз-таки о хорошем настроении, э, о желании да, вот, э, с кем-то поделиться, что-то рассказать, э, Радость, здесь радость присутствует, праздник, очень хороший такой ваш настрой. Но при этом, как ни странно бы казалось, люди будут вас видеть наоборот, человеком таким, знаете, размеренным, человеком терпеливым, который находится в каком-то процессе восстановления. То есть то, что вы будете ощущать внутри себя, это не будет заметно внешнему миру. С чем будут связаны ваши мысли, ну, на, на деньги, да, здесь все ваши мысли будут связаны с деньгами, с финансами, с какими-то вложениями, какие-то идеи вы придумываете. Да, то, что новое вы будете начинать, вас как-то будет это пугать, да? то есть, но при этом вы сможете с этим справиться. Вы не будете сконцентрированы на доме. Да, то есть как-то вот закрываетесь вы от потребностей, вот все, что связано с домом, да, больше как-то на работу. Вот я вижу, что все ваши мысли, все ваши победы, да, они будут связаны больше с профессиональной вашей сферой. А если мы говорим вообще о достижениях этого месяца, да, то вот какие цели вы будете себе ставить, они будут связаны с четверкой Пентакли, знаете, не с расширением, а желанием удержать то, что у вас уже есть, да, вот как-то удержаться в той позиции, в которой вы находитесь, и быть немножечко в энерго-сберегательном э, режиме для себя, да, не растрачивать э, свои э, ресурсы. Будете стараться их э, удержать, то есть акцент больше идет на стабильность. Вот здесь не, не про расширение, не про приумножение, а про то, чтобы не утратить то, что вы э, имеете сейчас. Если мы говорим про то, что будет происходить у вас в доме, то велика вероятность вас э, будет интересовать э, моменты, связанные с детьми, моменты, связанные с... Э, вкладом в дом но они будут какие-то минимальные дай то есть если это деньги будут на дом они будут э, минимальные возможно какие-то э, подарочки да тоже что-то для дома какие-то мелочи э, вы будете покупать вот но вас будет интересовать дети у кого они есть быть акцент им уделять Ну угу. здесь присутствует, вот знаете, с одной стороны желание что-то изменить, но перемены, они должны быть как будто бы гарантированы таким образом, чтобы вы а, ничего не, не потеряли. Как-то вот знаете, не знаю, движение вперед, но оно какое-то вот а, гарантированно идет. Если мы говорим про эмоциональный план, то здесь вот очень какие-то головные боли, да, вот именно связанные с эмоциональным планом. Переживания, волнение, какая-то вот тревожность, беспокойство. <клес> с чем это будет связано? Так, с деньгами нет, с домом нет вы знаете, я скажу бы скорее всего, как-то вот вы будете переживать насчет профессиональной как-то вашей сферы Такой я уточню, с чем у вас здесь связаны ваши переживания и волнения с новыми какими-то начинаниями с невозможностью, да, с тем, что, знаете, здесь как-то многогранно. С одной стороны, вы вроде бы и хотите этого нового, с другой стороны, вы как будто бы боитесь, что старое как-то завершится. А с третьей стороны, вы как будто бы видите, что ситуация как-то не развивается каким-то образом. Здесь может быть разные аспекты, потому что здесь абсолютно разные эмоции. То есть что-то где-то завершается, что-то где-то начинает, а что-то где-то зависает. <coughs> <coughs> что начинается? Да, какой-то прорыв, да, завершение. Да, здесь идут завершения, аж прорыв касательно какой сферы? Вообще касательно вас, вас как личности. И это будет вызывать тревожность, ну, потому что это новое, всегда новое что-то вас беспокоит. Почему? Потому что мы не знакомы с последствиями этого нового, то есть к чему это приведет. Поэтому присутствует какое-то волнение. А вот что связано с зависанием, ожиданием, здесь переживания да, какие-то, что-то нужно будет ожидать. И есть что-то связанное с эмоциями, если это касается личной жизни, да, там будет какая-то тайна, то есть что-то не, не будет проявлено, еще как будто бы не время. То есть непонимание а, ситуации, обстановки. Я так могу предположить, что то, что касается профессиональной и финансовой сферы, здесь будет какое-то продвижение, это будет вас радовать, да. Как, какие-то моменты будут заканчиваться. А вот то, что касается личной жизни, да, здесь вот ощущение того, что пока не совсем понимаю, что происходит. да. Есть какие-то мысли, есть идеи, фантазии. Вот, о, о чувственности, о любви, но пока выпадает э, верховная Жрица тайна, пока э, непонятно, э, будет ли новое начинание, будет ли будущее с этим э, человеком или нет, пока это скрыто. Пока есть какие-то внешние обстоятельства которые, и э, разочарования, которые вам не дают э, вот, обнулиться да, вот в этой ситуации. Пока э, здесь э, как-то все непонятно. В личной жизни нету определенности. Даже если вы находитесь в браке, здесь все равно как будто бы... Э, видите, ощущение того, что перемены в вашей жизни они идут э, поступательно по сферам. То есть не все сразу, а как-то поступательно. Сначала идет э, там, я не знаю, профессиональная сфера, потом финансы, и потом уже на э, конец идет... Э, Личное, ну вот сейчас как будто бы не до личной э, сферы, да, есть, это вызывает у вас какую-то головную боль, да, потому что вот вы как будто бы не совсем понимаете, не совсем понимаете, что здесь, 3, 4, да, как, как как здесь это все будет э, развиваться, как развернуть ситуацию таким образом, чтобы вы были победителем. Вот просто все идет медленно. Знаете, хочется сразу сказать, а не торопитесь, не спешите, переключитесь на те сферы, которые у вас будет работать и оставьте личную жизнь, Пускай она плывет в своем русле, в своем ритме, в своем темпе. Здесь вот как будто бы это торопить не надо. Вас все равно будет включать какие-то другие сферы вашей жизни. Если мы говорим о, о здоровье, то здесь у нас выпадает отшельник. Имейте в виду, это все, что связано с микробами, простуд, простудами, вирусами. Вот здесь вам на это нужно обратить внимание, плюс ко всему возрастные какие-то такие заболевания, все, что связано с костями, и все, что связано, там, я не знаю, с памятью, да, там, разные деменции могут обостряться. Ну, это, это вот прям у людей прям совсем взрослые-взрослые. Либо в вашей семье, если есть такие люди, да, вот здесь акцент будет, как какой-то вот старческий маразм, да, он прям как-то вот активизируется, да. Либо осенняя хандра, если так можно сказать. То есть все, что будет вызывать у вас какую-то депрессию, апатию, ну, это вот, скорее всего, связано с погодой. Да и время года такое. Что касается работы, да, и либо готовности... Взять на себя ответственность и как-то что-то менять, что-то делать. У нас вот в полотшельник, говорящий о том, что сейчас как будто бы не время. Сейчас вы ищете какую-то идею, ищете ответы на вопросы. Здесь вкус внимания направлен на себя, внутрь себя, на погружение, на анализ, на исследование, на нахождение ответов на какие-то важные вопросы для вас. Вопросы как раз-таки связанные с причинно-следственными связями, да, либо вот, может быть, правовые какие-то тоже обязательства, все, что связано с судом. Либо здесь также вопросы связанные с анализом ситуации и выбором для себя наилучшего решения в каком-то аспекте. Да, все, что связано как-то с ответственностью. Здесь ощущение того, что вот вы взрослеете. Вы э, взрослеете, и прям прослеживается здесь вот эта вот э, энергия человека, который э, взял ответственность за свою жизнь в свои руки. Да, вот он управляет своей жизнью, и здесь вот именно такой управленец, э, с, хочется сказать бизнесмен но своей жизни, да, то есть человек, который умеет ею э, управлять. Если мы говорим о партнерствах, любых партнерствах, ну не личной жизни, я имею в виду, а там, дружба, это может быть профессиональная сфера, да, партнерство, то есть здесь играет какую-то важную роль королева мечей, женщина очень умная, которая может вам помочь и в финансовом как-то аспекте, не то что денег дать, а вот как-то навести на какие-то идеи, ощутить себя, знаете, она как будто бы вас поддерживает для того, чтобы вы ощутили себя на коне, то есть повышает каким-то образом вашу самооценку. Здесь идет поддержка, вот, и в то же время она помогает вам в переменах, да, то есть указывает, на что нужно обратить внимание, как-то вот способствует вашему дальнейшему движению. То есть она вас направляет в нужное русло. Если мы говорим про планирование, да, то здесь вот прям выпадает очень хороший такой аркан, либо обучение, да, аркан справедливости, говорящая о том, что знаки, да, с улицы, что здесь вот тоже нужно будет обратить внимание, возможно, какое-то решение, да, ожидали, либо какие-то документы, связанные с обучением, да, все будет очень э, хорошо, э, то есть если были какие-то трудности, сложности. Если мы говорим про планирование, да, то здесь вы как будто бы делаете анализ ситуации, да, рассматриваете э, разные э, стороны э, вашей ситуации, да, и э, в дальнейшем сделаете абсолютно верный э, выбор. Здесь чувство человека, который э, имеет уже опыт за спиной и, э, хочется сказать, безошибочно определяет, что ему нужно делать и как. Потому что э, есть какие-то вот такие, знаете, еще морально-нравственные принципы этого человека, который э, живет, хочется сказать, по своему собственному велению, не так, как ему указывают другие люди. А он живет так, как он понимает и так, как считает нужным, у него есть для этого все обоснованные какие-то действия, да, то есть все обоснования у него есть. Что еще? Если мы говорим о ваших коллегах, да, если мы говорим про ваших друзей, вот, то здесь, в принципе, активности с их стороны я не вижу, как таковой, да, все идет размеренно, да, такие Редкие встречи, возможно, да, если это коллеги, то они как-то вот на вас особо и не влияют. Они заняты своими какими-то действиями. Вот как-то так. Вкратце, да, я уже не стала вдаваться в анализ более глубокий, но в общих чертах энергии будут вот такие. Мы с вами переходим к позиции номер два. К красному камешку двоечки. Посмотрим а, сейчас вас. такие. Общую, общую больше энергию. Да, нежели... Вот карта прыгает. Да, иллюзия, фантазия, мечты прыгают. Посмотрим. Что у вас за месяц будет октябрь? Ну, начинается он, конечно же, не очень хорошо. То есть общая энергия мне не совсем нравится по тройке мечей. Да, здесь вот слезы льете. По какому поводу льете слезы? Пока неизвестно, но здесь выпадают такие моменты, связанные как раз таки с выбором, с определением. Да? То есть в чем-то вы здесь определяетесь. Вообще достижение целей, поставленных на этот месяц, вам будет даваться сложно. подают десятка жезлов, говорящие о том, что очень много обязательств, очень много каких-то трудностей, сложностей, которые вы возложили на себя, то есть очень много дел, которые нужно будет сделать. Возможно, это и будет вас огорчать. Вот. И вскроются какие-то моменты, связанные с домом, да, где вам нужно будет принять какое-то решение. Да. Информацию, которую вы получите... В доме именно, да, она будет какая-то такая резкая и холодная. То есть что-то здесь вы узнаете, что-то вы вскроете. Что-то вы вскроете. Это будет, не знаю, как-то это вот переполнять вас эмоционально по поводу того, как, не знаю, либо какая-то помощь здесь будет. Либо это связано как-то с помощью, либо взаимодействием с другими людьми, но скроется какая-то истина. Что за истина, не знаю, что-то вы узнаете здесь в доме касательно ваших домочадцев. Если мы рассматриваем тему непосредственно бессознательных сценариев, то здесь будет какое-то, знаете, такое желание двигаться вперед. Но это движение, оно как будто бы, мне кажется, опасным. Почему? Потому что оно какое-то вот резкое. И такое, знаете, ну вот на скоростях можете наделать ошибок. То есть вот сценарий, который будете прорабатывать, он связан с тем, чтобы где-то не наломать дров, что вы как-то несетесь, причем с такой уверенностью по жизни, но при этом, знаете, вот какая-то вот эта вот ваша уверенность, она немножечко бескомпромиссная, то есть немножко зашоренная. Есть какие-то вещи, которые вы еще не знаете. То есть если есть какая-то правда, она не полностью да, вскрыта. И вот вы как будто бы подхватили какую-то идею и несете, сломя голову вперед, вот прям всем доказывая, всем объясняя, всем рассказывая, но такое ощущение, что вы не всю правду-то знаете. Да, то есть здесь как будто бы нужно сбавить немножко обороты и раскрыть информацию поглубже и пошире, прежде чем доносить ее до других людей. То есть здесь это может быть связано как-то вот, не знаю, с какой-то вашей целью. Здесь мне показывает человека, который заинтересовался чем-то, я не знаю, например, попали в какое-то сообщество, либо прошли какой-то тренинг, узнали, прочитали какую-то книжку, и вот хотите сразу передать информацию, но при этом вы знаете только какую-то малую часть этой информации. Да? То есть прежде чем что-то передавать, вам необходимо, ну, как минимум, еще научиться практиковать и расширять свои знания вот в этой области, прежде чем что-то сделать. Вот вы... Почему? Потому что вот то, что вы знаете, да, то, что вы узнали, и то, что вы хотите донести до других людей, оно немножечко, вот как-то, вы знаете, бескомпромиссно. Вот, как, знаете, как революционеры некие такие. Вот будете настаивать на своей точке зрения, и вот у вас отсутствует гибкость. И это не есть совсем хорошо. Да? то есть вы сами себя можете поранить об свою вот эту вот категоричность, да, вот вы вот прям стоите на своем, вот только так и больше никак, вот, и это может причинить вам в первую очередь боль, поэтому здесь нужно быть немножко осмотрительным, внимательным и не столь напористым, вот, это вот общее, да, качество, сценариев, в который вы будете прорабатывать. Если мы говорим о финансах, то здесь хочется сказать, Финансы только в мечтах, да, земля в иллюминаторе, как-то так вы видите очень много разных возможностей, как-то вот не можете пока определиться, не знаете, как, что, может быть, зарабатывать, что вы хотите, как вы хотите, очень много думаете, очень много фантазии, то есть в финансовом аспекте здесь только пока пока идут э, финансы. Причем даже деньги от э, третьих лиц к вам тоже не поступают. То есть ваш зароб... ваша заработная плата, да, ваши деньги, то, что вы получаете, вот, выпадает семерка кубков. То есть только какое-то вот иллюзортное представление. Я не могу сказать, что есть какие-то конкретные деньги у вас на руках. Есть только идея об этих деньгах. есть какое-то сопротивление присутствует, какое-то непринятие. Если мы говорим о ваших планах, да, чем будет, хочется сказать, забита ваша голова, да, то есть на что вы будете обращать внимание, выпадает девятка пентаклей, говорящая о том, что вы будете думать в первую очередь о себе, это очень хорошо, о своей стабильности, о своей уверенности, о своей возможной уникальности. Вот о том, как можно, например, зарабатывать. Причем можно ли зарабатывать как-то на услугах, предоставленных другим людям. Причем, знаете, есть такое ощущение, что эти услуги, они будут связаны как-то с тем, чтобы, не знаю, хорошо было другому человеку. Как-то вот его прихорашивать, что ли, облагораживать. Вам самим собой будет очень хорошо внутри, да, и при этом вы себя будете ощущать, ощущать как девятка педакли такая целостная личность, а люди вас воспринимают все равно как тройка пендакли, то есть как человека намного мельче, чем вы о себе думаете, и, но при этом человека, который готов сотрудничать, который человек, который готов оттачивать как-то свое мастерство, свои навыки, умения, готовые взаимодействовать с другими людьми, да, там, я не знаю, как-то договариваться, идти сообща, но однозначно ваше представление о себе и представление других людей о вас, прям вот огромная, огромная разница. Про дом я сказала, да, здесь будут в семье, Вскроется какая-то информация, либо надо будет принять решение, вот и это решение будет даваться вам очень больно. Возможно, это решение будет связано с тем, что вам нужно будет причинить кому-то какую-то боль, либо себе причинить боль. То есть вот достаточно болезненное, трудное какое-то решение. Не знаю, с чем. с чем это будет связано, вы потом мне напишите в конце месяца. Если мы говорим про эмоции, то здесь вот все, что связано с детьми, все, что связано с эмоциональным вашим фоном, да, выпадает четверка кубков, какая-то такая вот, знаете, немножечко хандра. Не могу сказать, что есть негативные эмоции, но и радостными их не назовешь. Что ж такое, меня аж это? В сон потянуло <смех> на вашей позиции, да. Оживать хочется. Что-то здесь, ну, недостатка, недостаток энергии именно на эмоциональном плане. Да, есть какие-то ограничивающие 3, 4, ограничивающие факторы. Да, вот как будто бы, не знаю, есть. Внешний какой-то третий фактор, который вам на данный момент мешает. Это все, что связано с вашими эмоциями. Да, как-то вот вроде бы неплохо, но и в то же время и нехорошо, да, вот как-то не удовлетворяет. Не удовлетворяет вас ваша личная жизнь, либо то, что связано с детьми, то, что связано как-то вот с праздником жизни. То есть эмоционального комфорта как такового нету. Есть какая-то, вот все равно неудовлетворенность. Если мы говорим о профессиональной сфере, да, о работе, либо о готовности как-то действовать, то здесь пока все так тихо, пока так непонятно вообще ничего. То есть Верховная Жрица говорит о какой-то тайне. Здесь присутствует завеса, то есть не совсем понятно, что происходит в профессиональной сфере. Да. Тишина тишина если мы говорим о готовности как-то действовать что-то менять в своей жизни то пока я не вижу этой готовности пока здесь такое ощущение что вы ждете как будто бы подходящего момента да здесь ощущение ожидания вот пассивность пассивность и вы будете включаться только тогда когда придут, придут какие-то знаки когда придет какой-то вот я не знаю какая-то подсказка, да, либо внутренний отклик на что-то, внутренний голос вам что-то скажет. Если мы говорим про болезни, то здесь для женщин вот с женскими какие-то заболевания да, желательно провериться, вот, сходить к гинекологу. Вот, если вы мужчина, то здесь вот болезни могут быть связаны с, с какой-то женщиной. Либо, может быть, еще, знаете, какие-то простуды, но связаны с холодом. То есть, знаете, как-то вот обморозил. Об... Не знаю, что-то что обморозил, застудился. Вот какая-то холод веет вот здесь по болезням. Какая-то вьюга холодная. Вот что-то застудили. Будьте внимательны, да. Если мы говорим про партнеров, то здесь вот какой-то выбор у нас встает, да. В том числе... В том числе и нет. С коллегами у нас здесь все хорошо. Сотрудничество, да, то есть с коллегами здесь все хорошо. А с сексуальной жизнью здесь как-то вот не очень. И так же, как и, например, с финансами от этих лиц. То есть если вы ждете деньги то от других лиц, то есть какие-то трудности, да, есть какие-то преграды. Вообще, знаете, такое ощущение что от всего расклада, что энергия, она холодная. Она не осенняя даже, она какая-то вот э, леденящая. А, как будто ничего вот не происходит здесь. Вот такая позиция, знаете, выжидание, все замерзло, какое-то ледяное царство. Вот энергия у меня а, идет какая-то такая если мы говорим про планирование либо обучение то здесь возможно вы будете вкладывать сюда деньги давать, потому что выпадает десятка пентаклей вот то есть либо кто-то планирует возможно я не знаю семейный бизнес либо как-то зарабатывать с семьей, да, работать, либо деньги получить как-то от семьи, то есть все, что связано с семьей и э, финансами, вы либо планируете какой-то семейный бюджет, бюджет, да, вот здесь будет очень ярко проявлено. Если мы говорим про обучение, то да, возможно, будете вкладывать деньги как раз-таки, на какое-то, не знаю, семейное обучение, что ли, пойдете. Может быть, с семьей куда-то будете ходить совместно. Либо хочет кто-то поехать какую-то а, поездку за границей с семьей, и вот вам нужно будет а, копить на это деньги. То есть сейчас вы не едете, конечно же, но вы а, планируете э, деньги. Деньги потратить на семью. Вот как-то так. Как-то так. Давайте я просто вытащу три карты. Не знаю, мне захотелось, не знаю ни о чем. Вот Просто, просто здесь какая-то энергия, месяц какой-то холодный. Холодно, холодно. Пашкубка, вот пятерка кубков и аэрофант. Э э э э э э э какие-то вот у вас разочарования будут в планах, да? Либо в детях. Почему-то не показывают здесь какие-то грудные дети. как-то вот, как-то разочаровывать, То есть, возможно, кто-то родил недавно, да, и было такое ощущение, что вот все будет как будто бы хорошо, ну, то есть дети приносят счастье, а сталкиваетесь с реальностью абсолютно другой. Вот, и здесь присутствует какая-то усталость, и вот как будто бы эти грудные дети, они вас не радуют. Ну, то есть реальность и ваши иллюзии разнятся. Итак, иерофант, о чем нам здесь говорит? Страхи, страхи. Вот, вот я говорю, холодом веет, Присутствуют у вас какие-то страхи в принятии какого-то решения. Вот, вот подытожу и скажу, что весь месяц он каким-то образом окрашен каким-то решением. Что-то связанное с семьей. Это вот то, что вот вас беспокоит на данный момент больше всего. То есть не профессиональная сфера, не личная, не финансовая, а вот какое-то очень важное, значимое решение, которое вам нужно будет принять. Вот такая у меня была для вас позиция, не очень радостная, но реальность, она таковая. То есть не всегда у нас бывает что-то хорошее, Ну и при этом мы не забываем, что это все-таки общий расклад. Да? Десятки датлий. Все, все имеет место быть, да. Главное, чтобы вы не были мнительным человеком. Слушаем и живем своей жизнью. Третья позиция, зелененький камешек, троечки. Посмотрим, как у вас будет месяц разворачиваться, октябрь. Пока мне очень нравится. Месяц начинается у вас а, со звезды. Ого, великие арканы выпадают. Прям смотрите, один за другим. Прям очень важный, очень важный месяц. Такое ощущение, что вот вторая его половина она будет очень такая, хочется сказать, судьбоносная, что ли, знаменательная. Ну, очень важная, значимое для вас, причем вы на нее повлиять не совсем сможете. В первой половине как-то да, во второй половине нет. будет происходить ситуации, в которых вы не, под, не подвластны вам. Вам нужно просто а, проживать. Какие-то здесь идут перемены, переезды. Сразу хочу сказать, кто-то куда-то переезжает, кто-то куда-то едет, причем дальние дороги, а, не, не близкие общая энергия вашего месяца – аркан звезды, да, то есть это вот уже расстояние, да, уже что-то такое далекое, нацелено на ваши какие-то э, желания, на то, что хочет ваша душа, то, куда вас зовет, то, куда вас манит. То есть такое ощущение, что вот весь месяц вы будете слышать свой внутренний голос, который вас будет направлять на то, куда вам нужно дальше Двигаться, что вам нужно делать. Если мы говорим о финансовой стороне вопроса, то выпадает уступков, да. Я могу сказать, что возможно будут какие-то переживания, волнения. Да? Могут быть вопросы из прошлого. Вот. Но если честно, денег я не вижу вообще нигде. Я не вижу есть намного важнее сферы, чем финансовые, финансовая сторона вопроса. Если мы говорим о вопросах мыслительного процесса, то есть что у вас какие-то вот планы, либо общение, коммуникация, какие-то короткие передвижения, то это вот то, что будет придавать вам, наполнять вас эмоционально. Да, с одной стороны, возможно, вы будете как-то тревожиться, но вот... Все эмоции направлены как раз-таки на коммуникацию, на какое-то общение на близкие поездки. Здесь как-то вы наполняетесь, либо наоборот опустошаетесь эмоционально в коммуникации с вашими братьями, сестрами, с соседями. То есть ваше очень близкое окружение, те, с которыми люди, с которыми вы контактируете при этом. Внутри себя вы будете ощущать себя человеком наполненным, ресурсным, эмоциональным. И вот эта вот наполненность ресурсная, она внешне как раз и вас люди будут считывать как человека, который одержал победу победу над собой и готов двигаться дальше. То есть человека, готового дальше двигаться по жизни, который идет к вот какой-то своей конкретной цели. То есть они вас будут видеть прям... В движении. Возможно, вы и в прямом смысле будете очень много передвигаться. Здесь есть вот дороги, дороги, дороги. Не знаю, с чем это будет связано. Если мы говорим э, в контексте вашего дома, то здесь э, какие-то изменения идут. Вот какие-то изменения будут происходить во второй половине дня, э, дня месяца. Не знаю, то сначала в месяц будет начинаться с того, что вы что-то будете ждать как-то в доме, как-то ожидать какие-то ресурсы, да, вот чего-то, чтобы вот вас как-то наполнило. А потом вдруг как-то колесо фортуны закрутится, и что-то неожиданно произойдет в вашей жизни, и вы получите то, на что вы надеетесь. Какая-то вот ваша мечта, хочется сказать, реализуется. Здесь идут изменения в вашей жизни, перемены какие-то в вашей жизни. Причем то, что долгое время не развивалось, начнет э, двигаться. Если мы говорим о личной жизни, э, то либо о, о, о детях, у кого они есть, э, то здесь э, могут быть какие-то ссоры, конфликты небольшие э, с детьми. Дети будут задавать, знаете, хочу сказать, у вас ребенок такой, почему который все время задает какие-то вопросы. И иногда эти вопросы даже неудобны. Да, то есть такой достаточно любознательный э, ребенок с э, подвижным, хочется сказать, интеллектом таким, да, который вот постоянно чем-то интересуется, ему постоянно что-то, что нужно, какой-то вот неугомонный мозг у него, ум, не мозг, а ум, неугомонный ум и то же самое это касается личной жизни, да, то есть вы здесь как будто собираете какую-то информацию по поводу, я не знаю, какого-то человека, да, то есть вам что-то интересно, вас интересует какой-то человек, какой-то партнер причем, либо здесь может произойти какая-то ссора, какое то разногласие, да, небольшое и вот вы как будто бы будете насторожены то есть здесь какая-то энергия, да, слова сказанные, правдивые, но они достаточно, знаете, вопрос не в том, что мы говорим, а как мы говорим. Вот это вот прямо вот про вас. Либо вам что-то скажут, либо вы кому-то скажете, да, но здесь вот присутствует какая-то вот настороженность настороженность если мы говорим про профессиональную сферу то здесь вы встаете в двойку жезла до да, какой-то выбор желание двигаться дальше развиваться но при этом не совсем понимаете куда куда вы идете да то есть вроде бы готовность действовать брать на себя ответственность она присутствует но как это все реализовать, пока не совсем понимаю. вот По здоровью обратите внимание на какие-то ожоги почему-то. мне Почему такие, знаете, мелкие, там, ка ка кастрюлю схватил, либо чайник, там, что-то такое схватил и а, обжегся. Вот. Либо, я не знаю, какие-то вот приборы а, током бьет. Ну, проводка, может, плохая, вот, и как-то вот током вас бьет периодически а... а так в принципе по здоровью а, все хорошо а здесь э, в профессиональной сфере такое ощущение что вот идет какое-то завершение да что-то завершается за какой-то этап что-то новое вам открывается и вот вы как будто бы не знаете остаться в прошлом либо пойти в это новое но да? возможно здесь какое-то вот предложение вам надо определиться вам нужно определиться, вы вроде бы хотите, как-то, не знаю, с одной стороны гармонию, да, а с другой стороны, возможно, выход во что-то новое, оно будет вам ну, как-то некомфортно. да. То есть вам нужно будет определиться, что я хочу, комфорт, либо что-то новое, в котором будет дискомфортно. Вроде бы я хочу новое, но там некомфортно. А в старом комфортно, но не то, что мне нужно. Вот здесь как будто какое-то такое вот метание будет. Как-то вот эмоционально не сможете определиться. Если мы говорим с партнерством, то здесь все хорошо, здесь все гармонично, партнерство вас наполняет. Меня радует восьмой ваш дом, выпал э, дьявол. Восьмой дом у нас, соответственно, как раз-таки за э, деньги от третьих лиц да, и за э, сексуальный аспект, ну и в том числе смерти. Но ну, это мы не рассматриваем. Вот, э, здесь, э, может быть, ну, там налоговая система тоже, да. Э, вот дьявол как раз-таки очень четко описывает вот именно восьмой дом. То есть если мы говорим про секс, то здесь у кого он есть, он очень такой яркий, прям вот, живой. Кстати, вот на таких энергиях, кому прям необходимо рождение ребенка, здесь очень легко зачать ребенка именно на этих энергиях. Вот здесь прям вот такие страсти, страсти, животные кипят, естественные, природные. То есть здесь вот прям такой месяц полный наслаждений. Вот, либо э, будьте внимательны, когда там, не знаю, вам предлагают там, э, в долг взять, либо какие-то деньги. Да, то есть здесь, возможно, могут быть какие-то искушения. Вот, что-то будет недоговаривать по поводу денег. Ну, то есть будьте внимательны, когда вы от, у кого-то берете деньги. Либо э, здесь вот что-то связанное с э, деньгами и с властью. Э, будет происходить такое на что вам нужно будет обратить внимание. То есть дьявол, он просто так не выходит. Это карта власти и силы. Как-то вот от третьих лиц. Не знаю, государственные какие-то учреждения, не знаю, налоговая какая-то система, может, там проверка будет, вот что-то здесь с этим связано. Если мы говорим о планировании, по поводу планирования, то у вас есть планы дальних поездок, вот, и я могу сказать, что вот в этом месяце они, они и могут быть, они могут быть, в том числе и, я не знаю, какое-то обучение, если вас интересует, то это обучение будет за границей, это, либо это будет обучение онлайн, ну, то есть там, где есть большая разница, дистанция, вообще у вас в этом месте присутствует какая-то дистанция, я уже про это говорила, еще раз повторюсь и скажу, то есть вот, либо э, люди как-то вот связанные с заграницей, либо люди, которые живут далеко от вас. Вот какая-то э, иностранца, связь какая-то здесь э, присутствует. Что еще? Здесь, кстати, обучение вот, может быть связано там, я знаю, с, а, с самопознанием, с какие-то вот практики, которые направлены на слияние вас именно а, с миром. То есть, здесь еще такое ощущение, но это вот прям для кого-то, для единиц, кто еще не пробовал тантрический секс, вот здесь вот как будто бы хорошо было бы. То есть, какие-то вот, я не знаю, телесные практики духовные, а, очень вот в этом месяце прям то, то, что вам нужно, то, что вам необходимо. Если мы говорим об достижении каких-то целей, которые вы ставите на этот месяц, здесь они все, в принципе, будут зависеть от вас. Но и колесо фортуны говорит на удачу, говорит на то, что колесо завернется в лучшую, да, повернется в лучшую сторону. То есть вы можете достичь то, что вы э, хотели. Здесь, здесь идут какие-то перемены в вашей жизни. Перемены в вашей жизни. Что за перемены? Аркан сил. Опять великий аркан выпадает. «Семерка мечей» и э, «Аркан солнца». да, То есть какое-то новое начинание. Причем перемены, знаете, они связаны как раз с самообманом. Такое, такое ощущение, что долгое время, где вы сами как-то хитрили, обманывали себя, не шли в новое, а как-то судьба приложит свою руку и скажет, что ну хватит, мы тебе дали возможность да, поиграться, а ты не взял эту возможность, эту шанс, ну тогда мы закрутим это колесо фортуны так, как нужно. То есть мы приложим, и ты хочешь, не хочешь, пойдешь в это новое. да, То есть у вас как будто бы не было желания, как-то вы обманывали себя, да? не двигались вперед, и вот здесь идет какое-то новое начинание. Я даже не понимаете, здесь нет какой-то конкретной сферы, чтобы сказать, что она с чем-то связана. Мне, скорее всего, кажется, что ваша личность как-то изменится. Почему? Потому что... Вопрос сценария, да, какие сценарии вы будете отрабатывать в этом месяце, это связано с двойкой кубков. То есть для кого важна личная жизнь, да, там, любовь, то здесь скорее всего этот сценарий проиграется. То есть вы его будете отрабатывать, любовные какие-то взаимоотношения, то есть акцент на это будет. Если мы говорим, то есть даже если вот на знакомство, да, я могу сказать, что велика вероятность процентов 7 что новое знакомство здесь будет. Для кого это важно? А так, в принципе, сценарии непосредственно связаны с дружбой, с союзом, с тандемом, с умением договариваться между собой и в том числе. Вот я говорила про духовность, вот здесь вот про это, то есть понимание и слияния своего какого-то высшего я, налаживание канала, то есть здесь именно гармония с самим собой будет важна в этом месяце. Угу. Как-то вот наполнение себя. Здесь, вот, вот здесь вы выйдете, я, по-моему, в прошлый раз делала расклад про другой уровень, но как выйти на новый уровень, я говорила, что вам пока не время. Вот здесь вот такое ощущение, что вот в октябре вы выйдете на какой-то абсолютно новый а, уровень, о чем говорит двойка кубков. А возвращение, может быть, кого-то из прошлого. Прошлое, да, какая-то вот конкуренция, борьба была, а потом все зависло и ничего не развивалось. Вот здесь вот какая-то ситуация обнулиться. Обнулиться. Да, когда долгое время как да, и ощущение того, что вот вы выйдете в какой-то статус, потому что вы была императрица, да, возможно здесь и будет предложение если это касается личной жизни, если это касается какой-то другой сферы вашей жизни, да, то здесь однозначно будут какие-то перемены. Перемены благостные, перемены хорошие. Я не знаю, касательно чего, да, но хорошее, потому что императрица завершает, шут и императрица. То есть начинание чего-то нового. Для кого-то это может быть важно. Тут я говорила, да, там беременность, да, беременность, либо рождение ребенка, для кого это важно. Вот, очень хороший месяц, очень хороший месяц, знаете, энергии Великий Арканы, такие вот какие-то абстрактные, общие, здесь более точно конкретно я сказать не могу, но вы это э, прочувствуете, ощущение того, что этот месяц станет ключевым для вас э, во, во всем, в течение этого года, да, то есть если так посмотреть, из всего года самый ключевой месяц для вас будет... Э, Октябрь. Когда вы его проживете, если вспомните, потом напишите в комментариях, что у вас такого а, ключевого произошло. Какие-то перемены, связанные с дорогой. Вот прям дорогой жизни, либо физически какая-то а, дорога. Не знаю, может быть какая-то работа, связанная с дорогой. Вот что-то такое. Какие-то перемены. Очень важные, очень важные перемены в вашей жизни. А для кого-то, может быть, перемены в сознании. Такое тоже может быть. Какой-то вот прорыв совершите. Вот такой месяц хочу пожелать вам всего самого наилучшего, независимо от того, что вы услышали, что-то позитивное, либо что-то негативное. Все имеет место быть в нашей жизни, и мы все учимся. И это самое главное, то есть делаем акцент на то, что неважно, хорошо это или плохо, мы все чему-то учимся. Главное, главное научиться. А я пожелаю вам открытых светлых дорог, открытых сердец света в вашей душе и побольше улыбок, радости и доброты. Прощаюсь с вами. Всем пока-пока.